весь мир вспоминает страшные события, которые произошли в этот день, 70 лет назад. С лица земли был стерт японский город Хиросима, после того, как американский самолет сбросил на него четырехтонную атомную бомбу. Около 80 тысяч человек погибли мгновенно. Еще тысячи и тысячи умирали позднее. Радиация убивала медленно и мучительно. Виновники этой катастрофы никакого наказания не понесли. Ни тогда, ни годы спустя. Из Хиросимы репортаж Макара Родончика. С первыми лучами солнца тысячи японцев устремились в парк мира, чтобы почтить память жертв атомной бомбардировки Хиросимы. Люди несут цветы – лилии и белые хризантемы. Белый – цвет траура в Японии. На официальной церемонии премьер-министр Синзу Абы. Он поклялся приложить все усилия, чтобы мир отказался от ядерного оружия. Делегации из почти ста стран, в том числе и из России – писатели, журналисты и историки. Во-первых, огромное сочувствие, солидарность с японцами. Сегодня с 21 века вот та трагедия 20-го смотрится несколько иначе. Мы прекрасно понимаем, что ядерные взрывы, которые произошли в Тиросиме, они упали не только на Японию, они упали на все человечество. И они взорвали всю прежнюю человеческую историю. Удары ритуального колокола прозвучали ровно в 8.15 утра. Это точное время, когда 6 августа 1945 года самолет ВВС США провел первую в истории человечества атомную бомбардировку. Эпицентр взрыва находился недалеко от нынешнего парка мира. Разрушенное здание бывшей торгово-промышленной палаты хиросимцы оставили как напоминание о трагедии. В августе 1945 года в городе проживало около 350 тысяч человек. Примерно 80 тысяч не стало в первые же минуты. Еще столько же получили ранения и облучение радиацией. Одним из немногих выживших был Сунао Цубой, ныне почетный член всей японской организации пострадавших от атомных бомб. Ему было 20, и он шел на занятия в колледж. И вдруг невероятная вспышка. Как нас учили, я закрыл уши и глаза, чтобы не было контузии. но все равно меня ослепил бело-серебристый свет. Когда я осмотрел себя, то с лица текла кровь, рубашка и штаны сгорели от жара, а лужа крови вокруг меня становилась все больше. Я подумал, что точно умру». Сунаут Субой показывает себя на уникальной фотографии, сделанной в первые часы после атаки. Здесь люди ждут помощи у здания госпиталя, но оказать ее было некому. В городе погибли почти все врачи. Пожар, возникший от невероятного выброса энергии, уничтожил 90% построек. При температуре около 4000 градусов плавились и горели даже камни, черепица и стекло. Запекшиеся обломки сейчас можно увидеть в музее мира. Здесь же экспонаты говорящие о том, что стало с людьми. Вот, например, один один из самых страшных символов трагедии. Часть здания с оставшейся на нем так называемой атомной тенью человека. На ступенях сидел человек в момент взрыва, недалеко от эпицентра. Камни вокруг его тела изменили цвет под прямым воздействием мощного излучения. А там, где находилось тело, остались темными. Сам он, конечно, вовсе исчез. В дни траура в музее и в парке мира люди со всего света. Японцы молятся около общей могилы, где захоронены тысячи хиросимцев. Целые гирлянды бумажных журавликов оригами люди приносят к памятнику девочке Садаку Сасаки, погибшей от лейкемии спустя 10 лет после бомбардировки. Садака верила в легенду, если сделать тысячу крылатых фигурок, исполнится желание. И загадала жизнь. Но сложив только 664, Садака погибла. «Мы врачи. Весь персонал нашей небольшой клиники три месяца складывал 10 тысяч журавликов. Это рекордное число». Знали ли американцы о страшных последствиях применения атомной бомбы? Сейчас спорят историки. Но в том, что это было неоправданным использованием силы, мало кто сомневается. В Хиросиме действительно располагался крупный военный гарнизон, но остальные 75% населения были мирными жителями. К августу 1945 года соотношение сил неизмеримо улучшилось в сторону американцев. Более того, японцы стали терпеть поражение и на континенте в Китае. Они были вытеснены со всех островов, которые захватили. Так что к этому времени уже судьба. Японии была фактически решена. О реальных мотивах бомбардировки говорят и западные исследователи. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, я считаю, это преступление против человечности. Судя по всему, они скорее были сигналом Советскому Союзу, нежели чем попыткой остановить войну. Открыто осуждать Америку за бомбардировки в Японии не принято. Более того, недавно министр обороны страны восходящего солнца Фумио Кюма заявил, что не держит зла на США, потому что поступок Америки помог положить конец войне и не позволил СССР захватить Японию. Делегация США на траурной церемонии сегодня была одной из самых многочисленных. Протокол соблюден. По последним данным, жертвами бомбардировки стали около 300 тысяч человек. К жертвам японцы причисляют всех, кто пострадал при взрыве и умер уже после войны. Официальных извинений Японии Вашингтон так и не принес. Макар Руденчик Сергей Торопов и Чингис Тугутов. Первый канал. Япония. День, когда сбросили бомбу. Премьера документального фильма «На первом». Его авторы минута за минутой восстанавливают хронику событий 6 августа 45-го. О том, что помнят, рассказывают очевидцы. Летчики, принимавшие участие в атомной бомбардировке. Ученые, которые создавали смертельное оружие. И жители Хиросимы. Те немногие выжившие, что находились тогда неподалеку от эпицентра взрыва. Итак, редчайшие кадры. Сегодня вечером на нашем канале в 23.40.